Итак, всем привет, дорогие зрители, с вами я, Реджмен. Сегодня я вам покажу способ, как uh, заработать много денег в uh, GTA San Andreas в начале игры. Перед этим надо убить одного из uh, наркоделеров, допустим, этого, уберя. С них uh, выпадает обычно, вот, как вы видите, 2000, так что, uh, это... Как вам э, вам получается надо убить 5 наркодилеров. Допустим, мне вот повезло еще один тут. Oh, да, иногда это тысяча. Ну, бывает, короче. Ну, обычно это 2К. Так, мы едем. Ищем еще одного. Если вам вот это на это... Ну, там это как-то нудное время вам это... чуть не хочется вот это смотреть какие тут вот это... Еще этих наркодилеров, то можете это как-то прокрутить видео на то, где уже я там это показываю. Uh, Уже как я там я дальше, я что надо делать. Так, ищем, ищем. <свист> ищем их в Джефферсоне. Обычно эти... Эти наркодилеры вот такие. Uh, либо же... Э, нигер это может быть, либо же, либо же чувак в худи белый. Ну и только что, что увидели, байкер может быть. Но если обычный пет байкер, ну да ладно. Вам надо и. Э, э, это убить того, который выглядит как наркодилер. Они обычно это в таком позе бывает, в котором были. И поэтому это. Их так можно различить. Вот допустим еще один наркодилер байкер. Мы вот так. Сбиваем его. В моем случае я их избиваю этим. Опять тысяча. сейчас я буду обычно молчать из за того то что это ничего такого это интересного не будет тут все такое вы уже сами поняли то что надо тут как минимум 5 или 6 э, плюс-минус э, таких наркодилеров так это похер вот так делаем хэдшот Уходим от пидоров. От этих пидоров они Стреляют У нас И стоит то, что мы это. Наркоту их не это. Украли. Так. Так, просто ищем ищем. Нет никого. Нет. who's here hey nothing dope about the crows man we'll okay. kill Если вы видели то что это один друг у меня зашел в какую-то игру, то это внимание на это. Просто играл у меня стимская из-за этого хотя я мог бы просто их открыть и все. <звук> я случайно это не написал типа это лох пидор, а то вы сами знаете, Или что такое может быть по-любому. Так это у нас обычная тоже обычный. Это полисмен у нас. Так, в Джефферсоне, их что-то это, что-то не появляется, что-то. Если вы в Джефферсоне не можете их найти, то идите, короче, вот сюда, Вайдалл. Так. Не знаю, как у hey, меня подкачалось big, это big, все. Возможно, на верке я что-то очень долго езжу. Возможно, возможно. ну где, где то где-то короче ищите вот я нашел одного такого вот Мы так делаем просто и все Берем еще вот эту денежку нам надо накопить на это на домик в Джефферсоне из-за этого нам нужны эти деньги от этих нар наркодилеров ну или наркош И да, я за что это самый честный способ. Тут не, не было никакого Хисаяма. Это уж понятно. Или там Чит инжен. Или. Или еще какие-то программы, которые это накручивают деньги. Мы просто делаем своими руками. И все. Так, мы нашли еще одного. Видим его. Так, нас убили конечно Если вы появились звезды, сами уже знаете, что делать Убегайте от них Там еще что-то Ну, короче, как обычно Каташки делать или вообще, или вообще, а, а, <плодисмент> ну я против э -э, это читов, особенно которые эти. одного но это как мы видим обычный пет вот видите обычный Не стреляет нас так что я ошибся Поэтому 113, 113. да вы только что видели то что это опять один к То тут и... я... а? то Пищу, что тут ты? Нету. Выживка. Что выбираем? Всё же давай. Сам быстрый байк после на тачке 500. Это обычно, Сразу вам говорю. Если хотите проверить, то можете убить. Это Каперос without... Дальше еще. Так, это у нас бомж. Уходи. Это у нас обычный. что я что-то не могу найти свеже одного такого нарко... наркодилера или наркоша oh, no. возможно у вас быстрее получится потому что тут это рандом всего лишь. Я наконец нашел такого. Он зачем-то побежал. Все убегаем от баласа. И покупаем дом, на котором мы уже накопили. Так, выходим из транспорта. Нажимаем на тап. Здесь каунт стоит, то есть 10 тысяч долларов. Одним словом. Заходим в дом. И сразу же после него сохраняемся. У вас возможно тут пусто или даже это.. Больше, чем у меня тут. Сотов. Ну да ладно. все, Мы сохранились. Успешно. Берем транспорт, что-то мотоцикл моёт, исчез. Давайте быстро едем, кэпбук митической конторы, нам нужен, э, он именно чтобы позаработать деньги Заходим да, Так давайте на интернет нажимаем Возможно на другую кнопку Нажимаем на пробел, ставим ставки Ставим мы на самого последнего чтобы позаработать очень много денег Вы можете конечно это проиграть Но как и как вы видите вы можете сохраниться, да и тем более и сам барио этот барио. находится близко. Давайте ждем пока наш конь выиграет. Ну или проиграет, фиг знает. Тут чисто это зависит от вашего везения. Если выиграть, то я... вы посмотрите, сколько это здесь мы заработаем. Вот мы заработали несколько денег. Вот 20к. Вы можете... Вы можете... И то больше получить. Но, как мы видим, э мне повезло. Возможно, у вас это как-то... Не получится. Если не получится, то заход заходите сюда. Загрузите и сюда нажимаете. Сам на чаре. Здесь, конечно, это... Assez, много не таких э -э сохранений это я знаю таких людей так после того когда вы выиграли спустя там сто раз ну зависит от вас резень конечно это уж точно вы заходите опять свой дом который вы купили и вы можете так делать, короче, по миллион раз, пока вы не получите тупо максимальную сумму денег в готашке. Я, допустим, в лучшем случае там получил самом начале один лямов, потому что мне больше и не надо было. Просто я вам еще раз покажу. Ничего я не обрезываю, все такое. То, что это песковый кликбейт и все такое да это самый легкий способ чтобы получить денег конечно вы можете миссия пожарного завершить и дополнительно вы можете получить э, там это кое-что на, на награду награду извините э, как я Извините то, что я так сказал В сценарии видео я это не делаю, я просто придумываю Извините заранее, что это Так, давай, давай, давай, давай Ну, короче, верьте своего коня, чтобы он выиграл Ставим мы, короче, на этого Давай, давай! Оп-оп-оп, давай! Давай, давай! Нет, давай! Давай, блядь! Ч ты? Давайте, ждем, пока он выиграет, ну, хер его знает, что будет. Ну если вы такой как-то неудачник, проиграли все деньги. <паспалит> то ничего страшного, вы можете, короче, это вот так сделать. Ну, короче, вы поняли, суть э -э суть видео, что надо делать и все такое. Так что это как-то вам поможет там э, купить там какие-либо недвижимости все такое. Таких контор есть, что где-то две. Один в Лос-Антосе, один... Сейчас карте я вам покажу. А один находится примерно в вот здесь. Это уж не точно, потому что карта просто это у меня не открыта. Извините вот где-то примерно здесь или здесь там еще есть одна контора которую один из заданий саньки вы там это будете проходить ну а если вам понравился ролик то подпишитесь на канал ставьте лайки нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео так что всем удачи всем пока